Привет, друзья-психологи! Большое спасибо за вашу поддержку. Если вы новичок на этом канале и к концу видео вам понравится наш контент, подумайте о том, чтобы подписаться и присоединиться к семье Немиркин. А теперь давайте начнем. Вы когда-нибудь задумывались, существует ли закономерность в людях, которые вас привлекают? Возможно, есть определенный тип личности, который вас привлекает. Когда мы говорим тип личности, мы имеем в виду 16 типов личности описанный в описи типов Майерс-Брикс, также известным как МТИ, Каждый тип личности имеет свои специфические поведенческие тенденции и уникальные черты, которые могут показаться вам более привлекательными, чем другие. Конечно, это абсолютно субъективно и зависит от того, какой тип личности вы считаете сексуальным. Тем не менее, ради веселья и развлечения мы рассмотрим 7 самых сексуальных типов личности без определенного порядка. То, как эти типы личности в итоге будут ранжированы, будет зависеть только от вас. Давайте начнем. Иш. Вас беспомощно привлекают щедрые и заботливые люди? Если да, то вы можете считать тип личности Иш одним из самых сексуальных. Иш относится к людям, которые являются интровертами, сенсорики, чувствующие и оценивающие. Их часто описывают как тихих, дружелюбных и ответственных. И обладают заботливым и воспитанным характером. Следующий. Энты. Предпочитаете ли вы людей, которые любят проявлять инициативу? Люди относятся к типу личности Энты, что означает экстраверт, интуитивный, думающий и оценивающий. Известны своей готовностью взять на себя роль лидера и контролировать любую ситуацию, в которой они оказываются. Поэтому, если вы не можете не влюбиться в людей, которые излучают уверенность и обладают властным характером, то этот тип личности может быть именно тем, кто вам нужен. В дополнение к этому, Энты также очень креативны и постоянно пробуют что-то новое чтобы их отношения были захватывающими, когда речь идет о долгосрочных партнерах. Теперь давайте поговорим о ENFP. насколько важно для вас иметь партнера. Творческий и вдохновляющий? ENFP означает «экстраверт», «интуитивный», «чувствующий» и «воспринимающий». Если вы чувствуете сильное влечение к людям, которые могут без усилий стать жизнью вечеринки, то этот тип личности должен занять довольно высокое место в вашем списке. Люди с этим типом личности чрезвычайно общительны и обладают способностью легко относиться к эмоции и мысли других людей. У них есть искреннее желание узнать о людях, которые их окружают, что делает их очень доступными. Теперь Эй-Инфи, вам бы понравился партнер, который может сказать, о чем вы думаете, просто взглянув на вас. Инфи очень известны своей способностью и желанием понимать, что происходит в головах других людей. Благодаря своим интуитивным чертам они склонны смотреть поверхности всего. Поэтому, как только они поймут вас и установят с вами истинную связь, они смогут интуитивно понять, о чем вы думаете, и действовать в соответствии с этим. Так что, если вы цените кого-то, кто действительно понимает вас, вы полюбите людей с этим типом личности. Следующий, эсфп, часто ли вас привлекают люди, которые излучают захватывающую энергию? Тип личности эсфп, также известный как артист, означает экстраверт, сенсорик, ощущающий и воспринимающий. Люди с этим типом личности очень общительные, дружелюбные и принимающие. Люди часто тяготеют к ним из-за их живого характера и любви делиться знаниями с другими. Если вы предпочитаете людей, которые, как вы знаете, помогут вам хорошо провести время, то вам стоит обратить внимание на людей с типом личности SP. Затем у нас есть SP, насколько сексуальным вы считаете человека. Кто готов часто идти на риск? Ну, люди с типом личности ЭСТП известны как любители риска. ЭСТП означает экстраверт, сенсорик, мыслитель и воспринимающий. И они любят исследовать различные возможности. Они используют любую возможность экспериментировать и пробовать разные вещи в надежде найти наилучшие возможные решения. Поэтому, когда бы у вас ни случился романтический опыт с ЭСТП, вы можете быть уверены, что ваш опыт будет захватывающим. И последний, но не менее важный – ИСТП. Вам нравится кто-то, кто совершенно непредсказуемый и спонтанный? Если да, то тип личности ИСТП может быть именно тем, кто вам нужен. ИСТП означает интроверт, сенсор, мыслитель и воспринимающий. Люди с типом личности ИСТП широко известны благодаря своей загадочной и спонтанной натуре. Люди с этим типом личности считаются непредсказуемыми даже в их ближайшем социальном окружении. Поэтому если вы высоко цените эти черты характера, вы можете считать этот тип личности одним из самых сексуальных. А есть ли типы личности, которые вас привлекают?